сможете рекрутировать на очень дорого, когда вы будете очень цены на рынок. Ваша ценность на рынке она подкрепляется вот этой формулой. Практическая ценность плюс внутренняя ценность и плюс равно воспринимаемая ценность, по которой воспринимает ваш, ваш рынок. Да, то есть вот а, то, как вас видят ваши потенциальные клиенты, потенциальные партнеры. А, то есть то, как вас видят и ваши предложения, это практическая ценность плюс внутренняя ценность. Давайте мы с вами чуть-чуть поговорим о практической ценности и внутренней ценности, чтобы вы поняли. Смотрите, ребят, метафоры и примеры из жизни, тому, чему я вас вчера учил. Смотрите, ребят, есть BMW. Вот вы сейчас видите перед собой BMW седьмой модели, самая последняя BMW седьмой модели. Она выполняет практическую ценность. Практическая ценность BMW седьмой модели. Это удобная, комфортная. Она переводит с точку А в точку Б. Да? То есть она, в принципе, у нее кожа внутри, она быстрая. А, ну, вот все, да, то есть практическая ценность это когда она выполняет свои функции, да, то есть машина нужна для чего? Для того, чтобы быть в безопасности, если какой-то дождь идет, снег, чтобы безопасно передвигаться, подушки безопасности, да, то есть и безопасно, и быстро, с комфортом отправиться в точку А и в точку Б, да, то есть это практическая ценность Справа есть Rolls-Royce, Rolls-Royce Практическая ценность идентична. Да? То есть, эта машина тоже комфортная, быстрая, кожа прям красивая. Она быстро, безопасно, комфортно перевезет вас с точки А в точку Б. В точ... С точки А в точку Б. Она решает одну и ту же практическую ценность. Но с одним большим условием. BMW 7 серии, новая, стоит 100 тысяч долларов. А Rolls-Royce э, стоит 300 тысяч долларов. Еще раз повторю. Я прям хочу заострить, вот подчеркнуть ваше внимание. BMW стоит 100 тысяч долларов. Rolls-Royce стоит 300 тысяч долларов. И на минуточку я хочу сказать, что владелец... Двух этих машин один. Это компания BMW. BMW владеет машиной BMW, и BMW владеет Rolls-Royce. Только одна машина стоит 100 тысяч долларов, а другая 300 тысяч долларов. Практически они ничем не отличаются. Да, возможно, в Rolls-Royce лучше, комф, ком, более комфортная машина. Ну, там, знаете, кожа получше. А там 12 цилиндров двигателя, ну, то есть отличаются двигателем, подвеской. Но в целом это одна и та же машина. В целом. И как вы... Вот, вот мне прям интересно, ребят. Как вы думаете, почему Rolls-Royce стоит в три раза дороже? В три, в три раза. 100 тысяч и 300 тысяч. И все дело, ребят, это во внутренней ценности. Во внутренней. Потому что э, это ее позиционирование. да То есть э, все... Э, все, все Самое главное отличие ⁇ это ее позиционирование и внутренняя ценность. Потому что позиционирование ее ведется как самое лучшее, лакшери, да, то есть ее могут позволить только самые обеспеченные люди. И когда вы приезжаете, например, на Rolls-Royce, к вам сразу же вот префрейминг, да, то есть вот это вот отношение совершенно другое, как будто вот там миллионер, как будто вот вам можно доверять, вы из элиты. То же самое приведу пример, да, то есть вот мобильные телефоны, хуявей, там низу, низу, Nokia, Motorola, Siemens, э Samsung -э э и так далее. А есть Apple, Apple, да, то есть долгое время Apple прям лидировал, да, то есть и все там на дошираки, роллтоны, кредиты брали, да, то есть... Практическая ценность одна и та же. Задача телефона – это позвонить. Согласны со мной, ребят? В принципе, зашло вам вот эта аналогия? Инсайты у вас начали появляться. А, практическая ценность вот этого телефона и любого другого одна – позвонить, позвонить. Все, да? То есть позвонить жене, мужу, ребенку. Но внутренняя ценность – это ж Apple. Я буду отличаться, входить в это комьюнити, сообщество, те, кто с Apple, они особенные, да, то есть они другие. Это вот позиционирование. И вот ради этого люди сходят с ума. Ради этого люди могут делать что угодно. Понимаете? Практическая ценность вас, как сетевика у всех нас одинакова, Понимаете, что у меня, что вот у каждого из вас, который здесь находится. Юлия, Надежда, Валентина, Наталья, Татьяна у нас одна практическая идея каждого сетевика зарекрутировать, да, то есть партнера, для того, чтобы он начал строить тут, быть все будут благополучными. Потому что сетевой маркетинг – это одна из самых лучших предложений, которые может э, предложить рынок. Но внутренняя ценность у каждого из нас разная. Потому что мой внутренний мир, я уже более 15, это уже, уже более 20 тысяч долларов инвестировал в свои мозги. А внутренняя ценность – это когда когда человек вас выбирает он выбирает кому прийти в команду и вот скажите мне пожалуйста вот приведу самый простой пример смотрите допустим это не значит что оно так и есть но допустим у вас получился казус и вам нужно выбрать другую сетевую компанию это просто как пример вам не нужно ничего выбирать и это не ничего не значит но предположим вы столкнулись с такой проблема как я вас терминировали, либо компания закрылась, что угодно, да, то есть компания ушла с рынка, неважно что. Кому вы придете, э, компанию, к человеку, который просто приглашает к вам в бизнес и говорит, какая сетевая компания хорошая, либо э, вторая, да, то есть второй человек, да, то есть второй человек приглашает даже, допустим, да, в ту же сетевую компанию, но этот человек второй, у него есть система обучения. Да, то есть он, он чувствуется, что он хочет вам помочь. У него есть перед вами репутация. Какого вы человека выберете? Просто человека, который приглашает вас, но вы, вы понимаете, что у этого человека практически ничего нет, но он просто предлагает компанию. И на перевесах второй человек, который вот приглаш... предлагает результаты, там, инструменты, обучение, знания, поддержку. Да, то есть вы действительно чувствуете, что вот этот человек... Вам поможет придвинуться с точки А в точку Б, потому что у него есть внутренняя вот эта ценность. У него есть самые последние передовые знания, техники, инструменты, стратегии. Мне глубоко печально и жаль тех людей, которые поздно начинают инвестировать в свое образование, в обучение. Я был таким. Я лет 5 без результатов просидел в сетевом маркетинге, потому что я жалел не имел ценности ну то есть я не не донесли вот эту цену что нужно инвестировать в свой в свои мозги вот а увеличение внутренней ценности позволяет поднимать вот эту цену потому что например вы будет вы имеете либо вот например я имею то что многие сетевики не имеют вот те знания либо нас настолько мало да то есть вот тех предприниматели все маркетинг которые Совершенно иначе продвигаются в этом бизнесе. Имеют знания, навыки, которые могут передавать свои команде. Совершенно другие. Поэтому э, я могу поднимать цену к себе в первую линию. Я могу ставить такие условия. И вы можете это делать. Вот. Вы сегодня здесь находитесь, вы потребляете этот контент, вы уже начинаете знать то, что большинство сетевиков вообще в принципе не знают. Об этой модели практически вообще никто не знает. Вы сейчас в преимуществе, в огромном просто преимуществе. Ваша внутренняя ценность поднимается. Когда вы обучаетесь, у вас постоянно будет потребность делиться с этим в мир. У вас никогда не будет дефицита «что дать». Миру, что дать своей команде И вот ваша э, внутренняя ценность Будет из-за этого расти Увеличение внутренней ценностью Увеличивает спрос на вас Это то, когда вы Будете просто вынуждены Закрыть свою первую линию Понимаете? Это в одной, с одной стороны хорошо С другой стороны плохо Потому что ну, вы разорваться на всех не сможете, но благодаря вот этой внутренней ценности, когда вы постоянно инвестируете в себя, обучаетесь, это в десятикратно возвращается в виде результатов. И люди идут на результат, потому что, как вначале я вам сказал, вы станете, в принципе, вот этим магнитом, вы становитесь светлячком, да, то есть для, для мотыльков, вот этим светилом, на который люди притягиваются. И вы будете помогать уже своим партнерам передавать на глубину, когда вот Ян передавал на глубину, когда меня Артем, да, то есть передавал в глубину. И это также внутренняя ценность повышать эффективность вашего продаж, процесса продаж и рекрутинга. Когда, представьте, да, то есть когда человек видит в вас авторитета, и когда человек, которым вы уже помогли, и когда он стал вашим фанатом, вы приходите, да, то есть э, к вам приходит он на встречу, и эта встреча завершается через 15-20, ну максимум 30 минут, и этот человек становится либо вашим клиентом, либо вашим партнером. То есть ваша эффективность возрастает просто в десятикратно. Вы начинаете рекрутировать, например, там на 1000 долларов, ну, либо на 300 долларов, и ваши встречи сокращаются к минимуму, да, то есть 20-30 минут, и к вам приходят квалифицированные, сильные, качественные кандидаты, которые будут задерживаться на годы с вами. Смотрите, один простой пример, да, то есть, чтобы вы понимали, насколько это прикольно. Например, в одной из сетевых компаний, например, первый лидерский ранг – это 10 тысяч баллов. а Когда вы рекрутируете, скажем так, на 50 баллов, да, то есть на 50 долларов, давайте там 10 тысяч долларов, 50 долларов, для того, чтобы закрыть первый лидерский ранг, это надо 200 человек. А когда вы рекрутируете на 300 долларов, да, то есть вместо 200, вам нужно 30 человек, понимаете? 30, это в 7 раз, грубо говоря, в 7 раз эээ, быстрее закрыть этот ранг. Ребята, вот я не знаю, как вы, но э, вот понимая вот эту вещь, у меня прям вот мурашки по коже э, приходят, да, то есть вот и все факторы поднятия бизнеса на новый уровень в любом случае обусловлены тем, что вы повышаете внутреннюю ценность. Если вы не будете инвестировать в свое образование, если вы не будете обучаться, а, только через обучение вы сможете практиковаться, да, то есть, когда вы знаете, что нужно делать, самое важное еще обучаться у правильных людей. Сейчас кучу, много вот этих гуру-теоретиков, которые пройдут какой-то курс и пошли уже обучать, но сами никакого результата в этом бизнесе не имеют. А все факторы, в любом случае, вот все ваши результаты, все факторы поднятия бизнеса на новый уровень, в любом, в любом, еще раз подчеркиваю, случае, обусловлены тем, что вы повышаете внутреннюю ценность.